Друзья, всем привет! Очень хочу поделиться с вами приятной новостью. И сегодня решил выпустить новое видео по этой теме. Оно будет небольшое по времени и думаю, что оно кому-то тоже может понравиться. Так вот, я долго думал, что же мне купить на те деньги, которые я заработал в интернете. Не хотелось бы, чтобы деньги просто лежали, они должны как-то работать, помогать... Думаю что большинство моих подписчиков знают, что я игрок. И иногда люблю перекинуться вечерком в интересный, увлекательный, интеллектуальный покер. Если, друзья, вам интересен покер, то вы можете посмотреть видео, как пиш напугала регуляров на PokerStars. Оно находится у меня на канале. Помимо того, что покер это не просто игра мастерства, а еще игра и на деньги, и если нам повезет, то мы можем сорвать куш. То есть заработать кучу денег. И вот нам наконец-то повезло. Звезды были на нашей стороне. Удача тоже была с нами. Успех у меня был в кармане. И когда у нас такой состав помощников, но плюс еще я тоже напрягался и обдумывал сложной ситуации. В итоге мы обыграли 8060 человек и заработали 110 тысяч рублей. Так как сумма была хорошая, то мой выбор упал на хороший компьютер. Так как свой я брал уже давно, и мне срочно нужно было обновить его. Так как он уже не в силах обрабатывать то программное обеспечение, которое было на Покер Старс. А решил я его приобрести в магазине DNS. Так как у меня там есть хорошие менеджеры и вообще там очень внимательный персонал. Который с любовью и лаской отнесется к вам, если вы захотите там что-то приобрести. Если честно, друзья, я мало что понимаю в компьютерах, поэтому полностью доверился тем людям, которых я знал. И в итоге вот что я купил. Спасибо, что досмотрели видео до конца, я очень рад, что вам нравится мой канал, заходите в гости, очень доволен, что мы дружим всегда вместе, остаемся друзьями. Надеюсь, данное видео вам понравилось, всем спасибо, я думаю, что увидимся в следующем видео, всем удачи, всем пока.